Я вас приветствую, дамы и господа, меня зовут Леонид, и мы вновь играем в Дайлай 2 Stay Human на высокой сложности. Что ж, давайте-ка отвлечемся от сюжетки на этот раз и... и... и и Уделим внимание нашей подружке, которую зовут Луан. Потому что здесь сейчас происходит вечеринка в ее честь. Напомню. Она вступила в группировку ночных бегунов. Так... Мы находимся как раз в зоне закусочной, поэтому поэтому мы буквально уже вместе в выполнении задания Так, насколько я понимаю, нужно тут кое-кого поспрашивать Вот, например, Киллион у нас тут сидит Эй, Дэн, в конце концов ты взялся за ум Чего? Ну да, я всегда беру за него, ну, почти Ты не видел, Луан? Я уверен, что бухло еще осталось Скажись где-то здесь. Блять, тебя не о том спрашивают. Ну, я, вот. я ищу Луан. Вот, вот. Но она была с тобой, на крыше. А потом она отправилась сюда. Сюда? Да, сюда, Иисусе. Видел ее или нет? Да. Видел, когда? Она ушла? Я видел ее с тобой. <с на Господи, Келлин, ты в говно да, уже да. пьяный. Это я знаю. Да. Ладно. Забей. Развлекайся. Ты тоже, Эйден. <laughs> Спасибо, конечно, но от тебя вообще сейчас польза ноль. Сиди, бухай а, тут. Ты хотя... Ты хотя уже пить. день, не знаю. Только... Только середина дня, а ты пьешь. Ну, ладно, ладно. Тут можно пить в любое время, я думаю. А. <кхм> так, заходим в закусочную. Это ж наша вот, новая ты звезда! Ты... С возвращением! Ага, я вернулся вернулся. О, господи, ребят, а чё тут в одном месте стоите, а? Как так? О, это... Как тебя зовут? Я... я забываю твое имя. А, Хакон. Давай хотя бы у тебя спросим. Хакон. Эйден, что ты сказал? Что ты сделал? А что я сделал? Постой, ты о чем? Она, ну... Скажу так, она была не в настроении праздновать. Я пытался проводить ее, но ты ее знаешь. Если она не захочет, ее не найти. Упс. Теперь реально интересно, куда наша подружка делась. Но получается, еще можно у одного человека спросить, кто это у нас? А, это у нас Фрэнк. Ну давайте у него спросим, у главного нашего алкаша. Фрэнк, видел Луан? Она ушла? Да, и это странно. Она была грустной она что-нибудь сказала куда она пошла нет прости не знаю она ночной бегун свечешь это важно да да я понимаю ну что давайте искать тогда Че сидим тут какой Её смысл тут праздновать нет. если Возможно, ушла к себе если человека э -э по случаю которого как, как бы сказать если главный наш человечек из-за которого Начался весь этот дела, праздник. Если он куда-то пропал, смысл праздновать? Нужно найти этого человечка. Луан, куда же ты делась, а? Жесть, теперь, теперь тебя вообще везде будем тогда искать. Может, ты у себя хотя бы, а? Так. Кстати, можно вещички ее посмотреть. Вот чем ты занимаешься от скуки. Ну, кстати, прямо в яблочко. Хорошо, стреляешь. Ого! Впечатляет. А, 15 КГ или сколько тут. Не, ну вполне неплохо, слушайте. Тут тоже вещичек никаких в плане лута нету. Ладно, просто смотрим дальше тогда. Так, записочка это что у нас? Ты учишься, я смотрю. А, велидор Сити мэп, и а теперь это Син Сити мэп. Так, это что, карта, где расположены цели, которые она хотела устранить, в том числе и Хакон? Вальц. Мне нравится, что фотки Вальца нету. И еще переименовали Виллидор в Синсити, то есть город грехов. Так, а вот тут какая-то записка. I wish I could be Wonderloan. Ого. А что за записочка? Эй, дон, ищи меня, мне нужно побыть одной. Не спрашивай, почему, я все еще на твоей стороне, хоть ват за тобой пойду, но я не могу позволить себе быть такой эзивой. Мне нужно время, Луан. Не торопись, Луан. Просто возвращайся скорее. Эх, увы, увы. Эх, Луан. Что ж так? Ладно. Ну мы, кстати, по-моему, алкоголь какой-то получили. Площадь возлияния. На этикетке забавный текст. Когда прибыли миротворцы, творили они не мир. Ладно, ладно. Ну, в общем, кстати, от записи прошло всего лишь минуток где-то 5-6. Поэтому да, побочку уже выполнили, и можем просто перемещаться на базар. Потому что самое время выполнять следующее сюжетное задание: Задание Вероника. Или Вероника. Ну, кого как. Если английский вариант, то более распространен вариант Вероника Вероника это так у нас по-русски <coughs> Ну ладно В общем, сейчас мы узнаем, как правильно называть этого человечка Кстати, на базаре я уже не был лет так тысячу Я не уйду сегодня с базара Ветер дует с востока Кажется, я эту фразу уже тысячу раз слышал, ну ладно Интересно, что тут на базаре у нас поменялось? Пока нашего Эйдена тут Эй, не было. Ты уже давно знал. Ты уже практически один Черт. из а, Практически? У... Мне кажется, я полностью один из вас. Смотрите, я вас полностью вкачал. Вот захватил все эти районы доступные и отдал вам. Почему, Почему это я практически один из вас? Я считаю, что я уже полностью один из вас. Так, тут ничего интересного нету. Мы можем э разве что продать эту бутылочку, но я пока что ее потаскаю. Ого, а куда наш этот ремесленник делся? Ладно, фиг с ним. О, Барни, это ты, здорово. Тысячу лет не виделись, я тебя ненавидел, но теперь мы с тобой дружим, так что я соскучился, типа того. Привет, Барни. Какими судьбами? Ищу кое-кого. Но можно спросить, как дела? А, а чё бы нет? Интересно и, правда, спросить. Барни, как жизнь? Лучше, после того, как миротворцы от нас отстали. Я даже подумываю о том, чтобы открыть дело. Я разбираюсь в оружии. Мог бы делать его и продавать. Неплохо. А чё с Софи там? А как поживает Софи? О, да! Это главная новость. Она теперь начальница. Не сомневаюсь. Люди наконец поняли, что им нужен настоящий лидер. Я бы даже сказал, что все потихоньку налаживается. Ну, рад за нее, и за весь старый велидор. Все, спросили, так сказать, второстепенный вопрос, а давайте теперь к основным подойдем. Ты не видел доктора Райан? Я ищу доктора Веронику Райан. А вот Вероника, все запомним. В смысле? У доктора неприятности. И. Какие-то странные. ну -ка. Недавно в Старый Велидор пришел отряд тренегатов. Мы приготовились к очередному сражению, но они не напали на базар. Просто спросили доктора Райан. Конечно, мы не сказали, где она. И где же Вероника? Мне-то ты можешь сказать? Прячется. Венчанцы и несколько наших парней охраняют ее. Но чем меньше народу узнает об этом месте, тем лучше. Где она? Если за Вероникой охотятся ренегаты, нескольких парней не хватит. Ты ни одной драки не пропускаешь, да? В здании на севере Квори на Куртизан роул Стрит. Но я тебе этого не говорил. А чё ты Винченцо отправил? Я же вроде думаю, что ты как бы любишь дра драться, не то что Винченца. Плюс у Винченца руки золотые. А ты? Почему ты здесь, а не с Винченцей и остальными? Вот-вот, давай, я отвечай. Я хотел, но Софи меня отговорила. Сказала, не хочет проблем из-за моих замашек. Каких таких замашек? Понятия не имею. А, ну Хорошо. да, ну да. Все, спасибо. Погнали спасибо тогда. Спасибо за сведения. Пойду к ним. А говорят, я ищу повод для драки. Ладно. Удачи, друг. Знавал одну <кхем> Да, я все-таки вспоминаю Этот у нас парень Такой Не совсем в адеквате Ну, временами Сейчас он на удивление какой-то спокойный Может он изменился Хотя Людей э, с таким характером Сложно поменять Блин, ребят Как же вы, вы понимали Что С такой штукой перемещаться очень классно Этот крюк прям вообще тема по вот вам говорю правда я очень сильно ругаюсь на эту игру почему а все просто я выполнил все испытания ночного бегуна они связаны там с э, ловкостью ну то есть там надо бегать по крышам все такое я их все выполнил но нифига мне ачивку не дали я не понимаю что за дела что с этой игрой не так Плюс еще это военная техника мне нужна, а я и так заутал все аэрдропы в игре. Мне нужна буквально одна штучка военной техники, и я тогда смог бы полностью вкачать круг кошку Но нет, тут-то было, увы. Хотя там из-за апгрейда чисто, как бы сказать, возможность подтягивать к себе врагов. Вот и, кстати, вот я освоился с этой штучкой мощно так. Потому что, если вы помните, когда я только начинал ее использовать uh, при захвате телебашни, я вообще не вдуплял, как этой штукой управлять. А сейчас это прямо основное средство перемещения для меня. О, добрались. Еще тут какое-то сообщение есть в телефоне. Опа, аренигаты. Опа Все, мертв, молодец Ну, раз тут уже ренегаты Это не есть хорошо Скорее всего, наша Вероника уже в беде Надо спасать Но, как всегда, я лутаюсь Почему? Потому что это моя сущность Это, это моя натура где хоть этот телефончик, а? А, вот он Сообщение 1 Получено 26 июля 2022 года 17 часов 16 минут Ну-ка да это же скандал Как так можно? Я не интересуюсь политикой То есть я понимаю Это чтобы остановить вирус Но это же ужас Как так можно? Заклятая стена отбрасывает тень на весь мой сад. Ни единого лучика солнца не попадает. Думаете, мне это компенсирует? Ха! Куда там? Что хотят, то и строят. Плевать им на простых людей. На бедных простых людей. Что ж, уважаемая, вам с участком не повезло. Да. Увы. И, скорее всего... Это... Не, это сад, конечно, полезная вещь Но в вашем случае Да Вам бы было просто необходимо Спастись, а может вы и спаслись Я надеюсь на это И умерли от старости, а не от того, что Вас смогли съесть эти Твари зараженные Ты Ясно? я тебя Так, там уже Кого-то пытают времени. Опа Офигеть Ой, блин Ну все, время умирать Так, залутаем всех Что у нас тут? Записочка Гамбит с доктором А что там написано хоть? Давайте посмотрим Захватите и удерживайте старый лидор. А, нет, это не то. Пойдите. А, нет, нет. Это то. Найдите и задержите доктора Райан да. До Прибытие, подкрепления. Дестабилизируйте обстановку. Чем больше хаоса на базаре, тем лучше. В. Ну, видимо, вальц. Кстати, а я ведь почти коллекцию собрал. Мне нужно найти первый журнальчик, четвертый и еще какой-то. Ну, короче, три журнала только. Такс, такс, такс. Что тут есть по луту? Я отвижу только наших мертвых ребятушек, а это вообще миротворцы, судя по всему ну, увы да <сос chapters> еще черепок такой со шлемом нет, тут вообще ничего нету, ничего заутать нельзя, увы ничего полезного, ну ладно так, давайте быстрый взлом используем о, Винченцо, ты живой там, а? не умирай не умирай, говорю, не умирай Слава богу. Где Вероника? Ей удалось убежать. Я должен ее найти. Ты знаешь, где она? Нет, но мы можем попробовать с ней связаться. Вероника, Вероника, ты в порядке? Вероника. А, черт, что-то здесь не так. Да, я в порядке. О. А ты? О, Теперь да. Кое-кто хочет с тобой поговорить. Доктор Райан, это Эйден. Я знаю, что на тебя охотятся ренегаты. Скорее, Эйден. Ренегаты вот-вот будут здесь. Фрэнк сказал, ты работала на ВГМ. Мне нужен доступ к базе данных ВГМ в обсерватории. Ключ ВГМ у меня. Ключ доступа ВГМ? Да. Как считаешь, ты могла бы... Хорошо. Я в домике у плотины, недалеко от обсерватории. Хорошо. Я... Я... прием. Будь осторожен, Эйден. Там полно химикатов. Постараюсь. Спасибо, что предупредил. Это тебе спасибо. Если бы не ты... Прощай, Эйден. Прощай. Так, Винченцо, я надеюсь, ты и правда в порядке Потому что, ребят, вы все поначалу Таки валяете, что-то говорите А потом бац, и все э, умираете, Харе, харе умирать, блин, надоели Сколько можно? Достали Так, все, можно отсюда выйти, нет? А, конечно, нельзя Придется выходить Тем же путем, которым мы и зашли Уи We... Ренегаты пришли ну, это... Как полетел Обожаю эту биту На нее, конечно нельзя навесить модификации Но ладно Я вам прям серьезно говорю Вот Единственное что мы можем сделать Это повесить какое-нибудь Украшение в том числе и корик Который является пасхалочкой Да и в принципе На другую биту тоже. То есть у меня, короче, основная вся снаряга, основное оружие это все то, которое нельзя э -э проапгрейдить. Вот. Блин, ней еще дощечку тут поставили. Так, все. Ого! 1,6 километров, вы, вы уверены? Хотя, да, вы же сказали, обсерватория. ты поймешь, так Все, всех убили Даже редкий трофей забрал Все, великолепно Давайте сделаем перемещение, получается. Раз обсерватория, то нам лучше всего переместиться в метро, телебашню Винси. Да. Давай перемещайся. Все, молодец. Красавчик. И все, 300 метров до цели. Вообще великолепно, я считаю. Кстати, давайте еще аптечку сделаем. Господи, отвали, отвали, отвали, дружище Так, теперь точно сделаем пару аптечек Все сделали, великолепно Снова мы идем э, в то место Правда, правда, есть один нюанс Мы идем в ту локацию, где у меня падает фпс Но ничего, схаваем, что уж делать Кстати у нас скоро вечер начнется Вообще весело будет тогда Так еще не забываем что здесь Мины Если что я даже Лук буду держать На готове Так Пока мины не вижу Ну значит окей Нормально Давайте залезем вообще наверх О Все, залезли Великолепно Так, обсерватория у нас здесь рядом, да? Ага А тут можно под низ, оказывается, зайти Или я что-то не так понял Погодите Погодите, погодите, погодите А, мне надо вообще с другой стороны Оказывается зайти Стоп, стоп, стоп, стоп Что там есть? Короче Тут есть какая-то сейф зона И я бы ее активировал Почему бы и нет? Больше сейф зон, больше Как сказать Больше возможности Передохнуть Точнее мест для отдыха Да елы-палы Давай. Такс, так включаем генератор. Давай, давай, давай, давай, давай, ну все разблокировали сейф зону. Еще у нас тут какой-то сейф. А код какой? А код, где узнать можно, а? Ау! А давайте по приколу попробуем код 666. А мало ли. так -с. Нет, это неправильный код. Черт. Это печально. Короче, черт его знает, какой код. Вообще нету идей. Да и фиг с ним, потом узнаем. Мы всегда можем сюда вернуться. Так, давайте тогда спустимся Нам, правда, надо на другую сторону Но ничего страшного Ой Ладно Упали упали Так, вкачаем навык э, Выживший Чтобы получать 40% э, Бонуса к выносливости При безопасном падении Да, Да, вот ускорено восстановление 40%, окей так, все, заходим сюда. Опа, все. Здравствуйте, Вероника. У вас тут журнальчик какой-то? А, это записка. Статья из газеты. 23 января 22 года. А что написано хоть? <асп> все крупные города закрыли въезд, объявив военное положение. Ага. И потом пошли протесты. Глобальная катастрофа или уже слишком поздно? Это От... ты? Да. Я помню тебя с базара. Это я, это я. Все, все, давай говорим. Так и знала, что мы еще встретимся. Здорово. Ты подлечила, барни Он хныкал, как ребенок, увидевший шприц. А ренегаты почему они тебя ищут? Наверное, по той же причине. Доступ к базе данных ВГМ. Зачем тебя найден? Зачем так рисковать? Нам нужны ответы. Эх. Ладно, ты, по-моему, единственная наша зацепка, так что скажем ей правду. Я ищу свою сестру. Твоя сестра работала в ВГМ? Нет. Она была пленницей. Я не видел ее 15 лет. Пленницей? Ты имеешь в виду подопытной? Не знаю, что я найду. Кроме нее, у меня никого нет. Только так я узнаю, что с нами сделал Вальц. Вальц? Он держал нас там. Вальц любил ставить опыты над детьми. Ты знала об этом? Я была простым врачом, Эйден. Прости. Еще какие-то вопросы? Или пойдем? Почему ты интересуешься этим местом? Почему ты помогаешь? Тоже хочешь что-то найти в базе данных? Эйден... Там хранятся самые большие секреты моей организации. Эта работа чуть не стоила мне жизни. Я должна узнать, что там. А если не понравится найденное? Не рискуешь, не выигрываешь. Окей, okay, почему ты прятался на базаре? Почему доктор ВГМ оказалась на базаре? Потому что она никому не говорила, что работала на ВГМ. После революции ВГМ обвиняли в этой катастрофе. Сотрудников ВГМ ловили и казнили на месте Люди мстили, чтобы облегчить боль Не важно, что это не помогало Что было, то прошло Теперь я другой человек Ну да, живем настоящим Как мы попадем внутрь? Как ты собираешься попасть в обсерваторию? Смотри, есть секретный туннель в комплекс Его давным-давно заперли Дай мне ключ, Эйден Ну-ка Он точно работает? Да Вроде как Может проблема в том, что здание обесточено? И все есть возможно Есть попасть внутрь? Зависит от того, насколько мы готовы рискнуть Я готов на все Ладно, идем со мной Я кое-что тебе покажу И куда мы пойдем? М? Между прочим, уже ночь начнется Господи, Вероника, а ты быстро наверх забралась Так, тут надо быть аккуратным, потому что вокруг эти химикаты, да Реально, ты быстро здесь оказался Видишь купола? Да. Конечно, но здесь все залито химикатами. У ВГМ было одно средство. Когда они модифицировали THV, они должны были защитить своих сотрудников. Модифицировали? Химикаты. Они придумали блокираторы, инъекции, защищающие на несколько минут. Опа! К счастью, у меня еще остались две дозы. Так и знала, что пригодятся. Поди целое состояние стоит Их почти не осталось Сейчас нам нужна только одна Для тебя а, Я один там справлюсь вообще Ты не пойдешь? Нет, я присоединюсь к тебе Но сначала включи свет в здании Знаешь, я У меня бывают приступы паники в темноте или тесноте. Наверное, думаешь, что я Трусиха. Брось, чтобы прийти сюда, нужна храбрость. Ну, вперед. Как только доберешься, включай свет. Тогда я тоже приду. Окей. Дай сюда руку. Запомни, инъекция дает химзащиту на очень малое время. А нельзя сразу две вколоть. Нет, это опасно. Слишком мощное средство. Как можно быстрее доберись до малого купола. А оттуда, к большому. Тебе нужно найти дверь внутрь. Там ты будешь в безопасности. Затем иди в блок Б. Ага. Там тебе да. нужно найти электрощиток. Как только включишь электричество, дверь будет разблокирована. И я смогу пройти через тот туннель. Иди. Блокиратор действует. Мне кажется, логичнее было... Среди, а... у тебя почти нет времени. Как это? Логичнее было сначала... Рассказать все нормально А потом уже Потом уже А потом уже вколоть Да, я, наверное, дурачок Потратил время на На-на-на-на-на На эти, блин, камушки Вот почему бы нет Я успею Камушки нам нужны За них дают денежку Мы успеем, мы успеем, мы обязаны. Ну все. Внимание. Сатипета блока Б. Инициирован аварийный протокол. Вероника, я прошел через химикаты до первого купола. Отлично. Теперь дойди до второго. Найди дверь, люк или другой вход, ведущий вниз. Хорошо. Ну, мы, кстати, уже почти забрались. Такс. Ай, ааа, -а -а -а -а! блин, а это страшно. Ай, сука, чё-то я затупил. О, всё, я спасся, Ее -э -э. Так, а что дальше? вот, все, забрался. Так, гвозди какие-то, еще стрелы. Забираем. Это все нам нужно. Все забираем. Все-все-все-все. Так, больше тут ничего нету, да? Ну, вроде как ничего. Все, тогда можно заходить внутрь. Вероника, так, я с... нашел вход. А куда дальше? Пока все хорошо. А, откуда ты так хорошо знаешь это место? Я была здесь однажды, очень давно Но у меня хорошая память Блин, нет такую память Ну, иногда плохое Правда? Ну как бы и да, и как бы и нет Все-таки память хорошая нужна Так, здесь у нас ничего нету, да? Только земля какая-то И все Проверяем Вероника, здесь целая толпа зараженных Ты ничего страшного Чёрт. Надеялась, там уже никого Ты ошиблась Не знаю, прорвусь ли Включи ультрафиолетовый фонарь на поясе Он должен отпугнуть их Главное, не останавливайся Да я и так тут прорвусь Все будет великолепно Я даже Залутаю тут всех этих Чертей Плюс у меня вообще как бы фонарик вкачан максимум, так что вообще великолепно. А -а -а -а -а -а -а, всё. Ох, как полетели. Так, забираем, забираем, забираем эти трофеи Без трофеев Без трофеев такой себе Блин, как же хорошо Быть почти что максимально вкачанным Ну все. Ну почти. Трофеев сегодня будет много. Так. <demonet Maßnahmen> <сélить attendant> <сélить attendant> Господи... брачок а как ты тут вообще оказался? Ну что ты так висишь? Это ж забавно. Я не могу. Какой же ты смешной. Так, все. Идем дальше. Так, а тут дофига спящих, да? Блин, заперто, к сожалению. Что делать будем? Ну, надеюсь, я придуман. Давайте вообще яростного дракона применим. Не, ну прям по красоте. Ну все, изи. Ну тут мелкие такие вот тырки остались. Все? Помню. Молодец. Молодец, какой хороший. Еще трофеи все заберем. Ну, вообще какая красота. Ох, сундучки тут еще заутаем. Хотя они не такие крутые, но почему бы и нет. На продажу все равно пойдет имущество. Очевидно, там еще кто-то есть. Но ничего. Прорвемся. А вот если бы были прыгуны, это было бы страшно. Кстати, очень забавно, какая разница в переводе. Типа, э, они в Dying Light 2 называются летуны, а в первом Dying Light они называются прыгуны. Но мне как-то вариант прыгунов привычнее, так и не привык к летунам. Так, вроде всех залутали, да? Отлично. Идем тогда всех к Цубе. Дайте вообще быстрый взлом применим. Молодец. Какой умничка. Ой. Ай-яй. Все, лучше вот так избавиться от этой твари. Прям поэтому ножички Очень классная тема Ну что, все? Получается так? Мне нравится Всех прибил и сразу так тихо стало Музычка это пропала игровая Вообще, великолепно отличнейшее. Так, лутенский не забываем либо я не уверен, что мы сюда потом вернемся. Так. Как же много всего. Такого. Среднего. И тут у нас заперто. Понятно. И тут у нас заперто. Понятно. Понятно, Х2. О, включаем генератор. Ну все, свет есть. Главное теперь Вероника. внизу не оказаться. Отлично, туннель открыт. Попробую добраться до тебя на лифте. Здесь как в улье. Тьма зараженных, но я от них избавился. Они тоже были людьми, Эйден, помни об этом. Но они-то больше не люди, увы. Наверняка сгорел предохранитель. Я проверю. Сделай что-нибудь. Быстрее. Пожалуйста. Не волнуйся, я все починю. Пожалуйста, не бросай меня. Не бойся. Сейчас все будет. Да-да-да, все, успокойся. Все будет не хорошо. Все будет хорошо. Так, тише, тише, тише. Не задохнись там. Вероника, свет вернулся. Ты как? Ты так, все, успокойся, успокойся, говорю. Вероника, встретимся у лифта. Так, я надеюсь, она там не померла от приступа. Потому что иначе, иначе все печально. Так, последний лут забрал, да? Все, великолепно. Эти автоматы я... Вообще не обыскиваю. Мне кажется, ничего там полезного нету. Что, Вероника, давай, давай, подъезжай. Как ты? Видишь, сказал же, все исправлю. Просто зайди. Да, все, я здесь, все. Зашел. Все, нормально себя чувствуешь? Давай попытаемся успокоить ее. Давно у тебя клаустрофобия. Серьезно? Ну да. Последние 10 лет. Жесть. А что тогда случилось? Эйден, ради бога, не будем сейчас об этом. <связь> ну спросим тогда, где база данных? База данных. Где она? Подожди секунду. Ну Все. Под нами. Ага. Еще глубже. Еще шесть этажей вниз. <laughs> Давайте выберем второе, почему бы нет? Крутое тут ну, оборудование. Да ВГМ. Этот комплекс принадлежал военным. Они использовали его для раннего предупреждения ракетных ударов и всего такого. Вот почему он называется обсерваторией. Затем появился вирус, и это был конец. <laughs> и что случилось в конце? <laughs> и чем же все закончилось? Ну, ситуация вышла из-под контроля ВГМ. Все рухнуло. It's over. Насколько я знаю, сначала ученые забрикадировались внутри. Но вскоре условия здесь стали такими же плохими, как в городе. Так что некоторые из них сбежали по А оставшиеся превратились в тех, от кого ты избавился недавно. Это получается военный объект, да? Значит, до ВГМ здесь заправляли военные? Да. Во время Холодной войны здесь был штабной бункер. Холодной войны? Период в прошлом веке. Тогда войны были куда масштабней. И велись не только из-за потребностей, вроде наличия воды, ультрафиолетовых ламп или еды. В каком-то смысле, все было так же, как сейчас. Люди жили в постоянном страхе. Интересная история. Кусторый. Cool ну, история. Да. Раньше такие места называли свидетелями истории. Но, к счастью, есть всякие челики, которые продолжают изучать историю цивилизации. Чудесно. так что они Снова точно темно. будут называть такие места объектами разберусь. истории так я надеюсь у тебя есть хоть какие-то лампочки Тут с собой здесь электричество. можно было бы запитать весь этаж так открываем всякие сундучки потому что здесь много чего есть в том числе и на продажу так это нам понадобится Проверим. Нужно как-то открыть эти двери. Может с другой стороны? А тут есть вентиляция. Такс, что делать будем? Открыть здесь, конечно, нельзя. Включи свет. Я не люблю темноту, забыл да я помню, я не понимаю, куда идти Скорее всего, надо забраться наверх О, ну да Все правильно Там есть как раз вентиляция Она даже, кстати, с подсказкой Типа такая желтая ткань Подсказывает, куда идти Так, спускаемся, спускаемся Блин Ой Трос проще отпустить пока что. Потому что, да. Он меня очень сильно ограничивает в движении. Проще открыть какую-то дверь без питания. И потом уже тогда трос тянуть. Так. Жесть, конечно, Лутенского тут много. Но самый надежный способ вообще получать баб... баблишко это... Просто по ночам убивать всяких этих литунов, прыгунов. И забирать <смех> с них лутенский. Особенно в духе, который очень-очень дорого стоит. О, это можно включить. Все, великолепно. Инвентарь заполнен. А как так? В, в смысле, погодите, все настолько плохо или что? А, я, я все понял. Вот у меня вот это <смех> все забито. Понятно, понятно так -с. Проверим Нужно как-то попасть внутрь и открыть дверь Угу, значит идем дальше Так, кого-то тут съели Минус ножки и плоть Тут у нас заперто кстати, впереди оказываются зомби у нас. Но ничего страшного. Мы справимся. Я надеюсь. Так, заглянуть можно? Нет. Здесь у нас приоткрыто. Угу. Забираем, Забираем тряпочки. Консервные баночки. А, Что еще тут? Лутенский какой-то. Так, армейская аптечка. Кстати, а сколько у меня уже таких штук? 89. Офигеть. А я ими вообще не пользуюсь, честно говоря. Потому что у меня очень хорошо вкачаны такие... Как то Аптечки сделаны из меда и ромашки. И мне хватает, честно говоря. И даже на крафт еще хватает ресурсов. Это удивительно. Правда, уже здоровье такое у Эйдена что прям аптечки требуются, если прям на полное восстановление здоровья, не одна штука, а две. Так, надеюсь, я иду правильно. Так, сейчас подключу кабель. Должно сработать. Ну все, тогда открыли дверь. Ага, и тянем кабель теперь точно длины хватит ей дай-ка поговорим с тобой вероника обходная цепь умный ход Ага. это не раз меня спасало вероника мы идем да давай закончим с этим и будем выбираться отсюда давай Сюда. давай Здесь главный компьютер. Ты наконец-то узнаешь, что случилось с сестрой. Она мое все. А что с родителями? Я их не помню. Только ее. Мы... Мы хорошо ладили. Без нее как без... Я даже не знаю. Ты не знаешь что? Ну, я даже не знаю, кто я. 15 лет назад мы все были другими людьми. Мы все что-то потеряли эхубы это здесь да давай-ка сначала тут долутаю кое-что и мы пойдем дальше так жилет фельдшера нашел он вообще лучше по качеству или нет а, не фигня Короче, я хочу еще вот в ту часть Типа корпуса перейти Мне для этого надо забраться И, конечно же, по вентиляции пройти Если, конечно, я Не пойду в обратную сторону Или я пойду А погодите, вообще фигня И нафиг я лез сюда Серьезно? Какая фигня Черт, а к вам как пройти, ребят? Ладно, по ходу разберемся. Опять заперто. Что дальше? Терминал отключен. Система безопасности изолировала зону. А, я обстрел. У меня есть идея. Попробуй найти помещение для руководства. Там должен быть пост охраны. Можно попробовать открыть замок оттуда. Mm -hmm. okay. Для этого тебе понадобится ключ ВГМ. Ты много знаешь об этом здании. Реально, Просто слишком много знаешь. и выбери на экране экстренная разблокировка. Я все объясню, когда закончим. Вот ты вроде простой врач, но что-то ты много всего знаешь. О, музычка какая-то еще странная играет на фоне. Это прикольно. Так. Подключаем. Е -е -е. Ага, но у нас очередная проблема Я здесь застрял Нужно как-то выбраться Я могу тебе помочь? Вряд ли, просто не уходи Угу mm -hmm. Сейчас мы совсем здесь разберемся Так, и надо, надо Сделать еще отмычки Ремесло, расходники Или, или че а, Ладно, выберем все И тут где-то отмычки есть Блин, где они? Куда они делись? А, вот они Сделаем давайте штучек 100 а почему бы нет? Так, получается лезем наверх И, конечно же, как всегда В вентиляцию Не, музычка какая-то реально новенькая для меня. Как будто... <смех> Как-то писать. Какой фильм там был такой шпионский? Миссия невыполнима. Минус. И там тоже минус. Опа, еще лутенский Такс, так, секс А в холодильниках у нас ничего нету, да? И, конечно, ребятки все съели перед смертью пока они аптечку не использовали Ого. Давай, Эйден, выбивай Молодец. Это комната руководства, да? Угу. Доктор Вероника Райан, директор департамент полевых лабораторий. Я так и понял. Да-да-да-да-да. Кажется, это офис Вероники. Ты не была со мной честна, Вероника. Кто этот мальчик? Может, и ее сын? До стопудов. Забавно. Похоже, была еще одна Вероника Райан, директор департамента полевых лабораторий. Попалась. Я собиралась тебе рассказать. Ну да. Почему ты мне помогаешь? Работаешь с Вальцем? С Вальцем? Нет, ни за что. Я даже тогда с ним не работала. У него была своя группа. Но ты знала об экспериментах, об опытах над детьми, над нами, с сестрой. Именно поэтому я здесь. Я. Я не могу забыть, что мы здесь сделали. Что мы подвели вас, страдающих детей, и даже не получили лекарства. Лекарства? Мы ведь живые люди! У детей был выявлен естественный иммунитет к вирусу. Мы увидели корреляцию между возрастом, развитием мозга и тяжестью заболевания. Вот поэтому над вами и ставили эксперименты. ВГМ. Весь мир нуждался в вас. Казалось, вы наша последняя надежда. Прости. Фигить. Но что-то не очень похоже, что Эйден обладает иммунитетом. Какой-то иммунитет очень слабый. Вообще, оно стоило того, а? Ничего ж у вас не вышло. Оно того стоило. Приблизились к созданию лекарства. Мы были близки. Но вирус добрался до комплекса. А вы тоже участвовали или как? Ты тоже проводила эксперименты? Нет. Опыты над детьми ставили в лабораториях. А здесь мы собирали данные и исследовали их. Я была здесь, когда все произошло. Сотрудники начали превращаться, и все быстро вышло из-под контроля. Один за другим. Мы были заперты внутри, прятались, крались по темным коридорам, и ползали по вентиляционным шахтам. Мой сын был здесь со мной. Пол. Ему тоже тогда было пять. Ну и что с ним случилось, Еля? Что с ним случилось? Мне удалось найти шахту, ведущую к главному входу. Я велела Полу ждать меня. Я поцеловала его. Попросила подождать, пока не удостоверюсь, что его входа безопасно. Он прижался ко мне. Не хотел отпускать. Когда я вернулась за ним, он исчез. Меня не было всего лишь 15 минут. Я провела неделю в его поисках. А остальную жизнь в слезах. Я должна была знать ребенок напуганный совсем один мне жаль ты пыталась вывести его откуда было знать ладно у всех нас было свое прошлое сосредоточимся на будущем грустно ладно пошли ладно пойдем Похвальная грамота Вероники Райан. Как она выглядит? Доктор Вероника Райан, директор департамента полевых лабораторий ВГ. Выдана 7 февраля 2022 года. Эх! О, господи этого стула есть физика? Офигеть, а я и не знал. Так, аптечка, подбираем. Так, Вероника, куда ты бежала? А? Все, заходим, давай. Ну, заходим? Надеюсь, ты найдешь, что ищешь. Надеюсь. Все данные ВГМ здесь, Эйден. дело Черт, я не знаю давай еще она застряла Блять, я пойду Нет, даже... я устал ждать. мне нужны ответы Ого. ничего себе фигасе нормально такая база данных ой Вероника, что происходит? Ответ, Вероника, все в порядке? Сработала тревога. Процедура обеззараживания запущена. обеззараживание? Не нравится мне это. Мне тоже. Химическая дезинфекция убивает все. Как ее остановить? Я не знаю. Вероника? Вероника! Сохраняйте спокойствие. Ну да. Вероника? Ее не остановить. Да. Сделай что-нибудь! Я думаю. Думай быстрее! Блокираторы, у меня есть один. Найди дозу для себя. Есть идеи, где искать? В диспетчерской. Там должно быть несколько. Иди, найди диспетчер. к запуску. О, господи! Найди путь наверх. Скорее! Диспетчерская, наверху! Так, так, так. Давай, давай, используй этот крюк. Ай ты, сука, давай использую нормально. Быстрее! Я знаю, я знаю! Так, куда, куда? Вниз? О, есть один. Нашел! Молодец! А теперь самое веселое. Ой-ой-ой-ой! Эйда, ты живый! Эйда, найда, найда! Это опять трансформация или что? Или ты просто вырубился? Что с тобой, бро? А? Надеюсь, ты не помер. Если ты помер, это... это печально. Да, ГГ. Эйден? Эйден? Ты в порядке? Да, Вколол блокиратор. Слава богу. А. Вроде спаслись. Рад слышать. Подключаемся? Серьезно? Давай. Скрести пальцы. Момент истины. Черт, что-то сломалось. Прикалываешься. Да, это старая система. Подожди, дай мне ключ. Как же техника любит ломаться! Доступ разрешаем. Офигеть, ты ее починила. Ее. Yeah. Здесь список пациентов и персонала. Что посмотрим сначала? Пакс, что у нас есть? М Мия Поищи Мия Это твоя сестра? Да Да Ничего Чё? Невозможно Она была со мной Я ищу Как это ничего? Прости, Эйден Фига себе? Нет пациентов с именем Мия Офигеть Чё? Не может быть! Ладно а, дай вальс Вальц. еще одна запись клинические исследования вещество 1354 Че это за вещество? А? проект закрыт все пациенты выписаны из центра посмотри список имен выписаны все? Да. Проклятие. Не сказано, что с ними стало? Или об этом веществе? 1354, да? Извини, Эйден. Ну ладно, давайте теперь информацию про Эйдена. Введи мое имя, Эйден. Эйден. Есть одна запись. Среди детей младшего возраста. 2020 год. Эйден Колдуэлл. Это твоя фамилия? Ну, теперь да. Что там? Данные засекречены. Только одна запись. У пациента обнаружена повышенная устойчивость к веществу. Выполнено большинство тестов. Образцовые результаты. Ой. Да, брат, тебя накачали сильно. Ты в порядке? Да, кажется. Есть еще что? Нет. Это все. Что-то мало данных. Тут еще. Опа, опа, что-то нашла, что-то нашла. Вещество также было опробовано на нескольких зараженных на объектах ВГМ в городе. Безрезультатно. Проект осуществлялся на объекте x 13 В конце концов, он был закрыт, как и сам объект. Есть что об этом Х-13? Здесь? Сомневаюсь. Но я о нем слышала. x 13 был центром операции ВГМ. А вещество? Знаешь, что это? Эйден, было так много тестов и клинических испытаний. Давай я поищу результаты в базе данных. Что-то не так. Ты о чем? Написано, процедура запущена. Еще одна процедура. Я ищу. Тут столько данных, начато затем приостановлено. 11 лет назад. Возобновлена пару дней назад. В X-10 еще есть карта. Хм. Часть объектов помечена, включая обсерваторию. Что все это значит? Понятия не имею, но. Найдены нарушители. Найдены Зараженные. Они должны быть где-то рядом. И... А, ренегаты. Похоже, нас выследили. Времени нет. Быстрее. Возьми ключ, спрячься где-нибудь и запрись. Я разберусь. Эйден, мы даже не знаем, сколько их. Я справлюсь. <связь> <связь> Что ж, давайте драться. Снова появились ништяки Откуда тут копья появились, а? Ну вроде как всех убили получается, да? Ну все, теперь точно всех прибили Мне <смех> нравится, прям внезапно так Лутенский появился У -у -у -у. Оп, я все эти поставили Жесть, ребята, а вы тут быстро обустроились, конечно Так, что по луту тут, а? Вот, гранату имеет смысл подбирать только И коктейль молотого, возможно так. А наверху есть что-нибудь, а? Вот. Есть у нас э, вот этот ящичек. И в нем кое-какая рунда. Сигареты, лекарства, тряпки, браслеты. Так. Возвращаемся обратно. Вероника, ты цела? Да. Ну у меня плохие новости. Эти объекты на карте ВГМ. Похоже, это цели. Цели для ракетных ударов. Ракетных ударов? О чем это ты? Протокол ликвидации. У нас мало времени. Послушай, тут отмечены Реверент и Гаррисон. Это централ луп. Там живут люди. Предупреди Фрэнка. Хорошо. Хорошо. Фрэнк. Фрэнк, твой район отмечен на какой-то тактической карте. Нужна эвакуация. Нет времени объяснять. Заставь всех уйти, Фрэнк. Черт. Так, Эйден, сейчас. Откройте, блядь, и чтоб вас. Черт. Жди, я подберусь к ним сверху и уничтожу. Тебе ничего не угрожает. Мне еще нравится какую героическую музыку. Игра под <coughs> включила. Так, аптечку? Подбираем. Все, великолепно. твой фанат. Неужели? Дать тебе автограф? Я порву тебя на куски. Окей. И крашу стены твоими кишками. Сомневаюсь. Хейден, Хейден, я в ловушке. Да как ты умудрюсь. Мне это очень не нравится. Держись. Как-то я быстро их убил. А. Это все благодаря луку, конечно же. Так. Вероника! Опасность миновала, но нужно уходить. Вероника! Куда ты там вообще делась, а? Погодите, погодите. А это что у нас? О, еще один как-то да? Погодите, вы серьезно? Переспавнился лут даже. Это забавно. Давайте, давайте еще вот. Лекарства всякие И прочее, прочее, прочее Где еще гранатка, а? Ну-ка А серьезно, нету? Блин Так, заходим Вероника, ты здесь? Что с тобой вообще стало? Куда ты делась, а? Так, твои следы, понятно Вероника Ответь мне. Мне пришлось выйти наружу. Прости. Я чувствовала себя в ловушке. Хорошо. Где ты? Я шла к лифтам. Я. Вероника, что случилось? Здесь кто-то есть. О, нет. Нет, нет, нет! Ой. Вероника! Она была здесь. О, господи, это не, шиньера. вальс, вальс, это плохо. Вероника, держись. Так. Надеюсь, мы сейчас Веронику спасем, То, Вероника, что у нее меня. еще между прочим держись, ключ. Вероника, я иду. Ключ. Ух, вальс Давай-давай, убегай-убегай Вероника, беги отсюда! Ох ты тварь, блин Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Сука-сука-сука Между прочим, там Лутенский еще валялся Но нет на него времени Так, главное убежать. Главное не сдохнуть. это А, он, он все-таки двигается, да? Но мы почти что оторвались от него. О, ты, блин, фига ты быстро появился, дружище. Вот ты черт. Ой. Вероника, уходи. Мужик, я да тебя даже не вижу. Ох, великолепно, великолепно. УФ, это отличная ты. тема. Я его. Зачем тебе этот ключ, уебок? Что ты сделал с ми? Беленький мальчик. Ты безнадежен. Отдай мне блядский ключ. Что ты сделал с моей сестрой? Ой-ой. Давно нет. нет. Я убью тебя. Так, так, так, так. Сука. Надо... Так, да, в бок уходить, короче. Только еще подбирать момент надо вовремя. Ой -ой -ой -ой -ой. Так, восстанавливаем И хил Так, опять Лутенский есть какой-то Я это все подбираю а -а -а -а. Блядь Сука, как я тут оказался? Блять, А почему я упал? Там блин, щель была такая Жесть, еще потери ночной бонус Ну это вообще зашквар ну давай, дубль 2. Я все-таки лут сначала заберу с моей Ее давно нет. Нет. Я убью тебя. Так, давай-давай, Эйден, Эйден, Эй, ты справишься прыгай. Ты обязан справиться Я не понимаю, этот ультрафиолет Вообще помогает против него или нет Ой-ой-ой не Трансформация или что? Если так, то это великолепно Я надеюсь на это Должен был давно умереть. <смех> херти. Давай, Эйден, вставай. Не время Эйден, лежать. Держись. Все будет хорошо. Только держись. Блин, сзади, сзади, сзади. Опа. Опа. Все хорошо, Эйден. Ну да, ну да, конечно. Ой, ой. Господи Иисусе. Эйден, Эйден, не надо, не надо, не-не-не-не. Ух ты, блин. Не-не-не-не, мужик, не надо. б твою мать! Охуеть ты, мразь, конечно. Я понимаю, это сейчас не ты, это твоя темная сущность в виде монстра. Эм, после таких, блин, таблеток, но. Жесть! Чел, ты ее убил все-таки. Ух ты, блин. Черт. Сука, вальс, не смей. нет нет не не не О господи, фига ты. Оторвал ей ноги, руки, да? Жесть. Вероника, боже. Господи. Сука, Вальц. Вальц! Что ты со мной сделал?! А! Открыл тебе правду. Что? Слишком поздно. Бля... Шесть. Эйден! Эйден, где же ты? Эйден! Эйден! Эйден! Эй! Я засекла сигнал! Быстрее! Под этой кучей! Он здесь! Эйден, держись! Господи, Луан, как же ты вовремя! Луан, Валь забрал ключ! Блядь, какой ты тяжелый. Почти дошли. Не, ребята, я до сих пор вахую в из того, что сейчас держись. было. Реально, в кого Эйден превратился? Сука, вальс. Вальс, тварь. Превратил нашего... Эйдена... ...какого-то монстра. Прекращай уже это, а. Ты заставил меня волноваться. А я ведь не волнуюсь. не подходил, Иван. Ого. Не скажу, что я ожидала цветов, но за то, что я выкопала тебя из-под завала и притащила сюда, можно было бы хотя бы сказать спасибо. Ты не понимаешь, Луан. Я... Ты что? Я... Я убил Веронику. Что? Убил. И это не все. Я превращаюсь. Я видела тело Вероники разорвана на куски, как прыгунами. Ты не мог? А вот. Смог. Превратили в меня в чудовище. Это все я. Эксперименты Вальца. Тогда в больнице. В базе ВГМ не было сведения о Мии. Но я узнал о препарате, что давал нам Вальц. Он оказал сильное воздействие. я должен уйти. Вальц сказал, что Мия мертва. Мне нужно уйти, иначе я стану угрозой для всех А что если он врет? Что если Мия жива? А даже если и нет? Ты не убивал Веронику Эйден Это был не ты Я повторяю, это был не ты Если это превращение происходит из-за Вальца, мы заставим его все исправить, ясно? Yes. Я помогу тебе как? Вальд придумал ингибиторы. Он должен знать, как остановить побочки. Что это? Пойдем. Наверное, еще одно здание рушится. О боже! Офигеть. Мясник закончил то, что начал одиннадцать лет назад. Это Вальц. Он использовал ключ, тогда все и началось. О чем это ты? Дилан не хотел, чтобы ключ в ВГН попал к Вальцу. Он знал, что это чревато. Вальц забрал ключ у Вероники и сбежал. Он будто нужен ему еще для чего-то. Теперь ты понимаешь? Ты должен остановить его, его и Уильямса, любой ценой. Луан, я не могу контролировать превращение. В любой момент я... Когда ты почувствуешь что-то такое, просто иди к ультрафиолету. Мне не остановить их одно, Эйден. Ладно. Ладно, вперед. Вот теперь ты говоришь, как Эйден. Фрэнк Ух. с Хуаном и Мэттом собираются в крепость. Он хочет встретиться с мясником. Что? У меня была такая же реакция, но он говорит, что после бомбежки Уильямс вышел на связь. Он хочет поговорить. Фрэнк сошел с ума? Вот поэтому я и хочу прикрыть этих придурков. Отправляйся в рыбий глаз. Может, тебе удастся отговорить Фрэнка от этой затеи? Если не получится, я буду рядом. Жесть. Эйден, никто не должен знать о Веронике. Запомни. Я знаю, что не ты это сделал, но Джек, миротворцы, им насрать. Они нас не остановят. Не смогут. Слушайте, ребят, это была мощная миссия, и я считаю, что нужно сделать перерыв. Я до сих пор в шоке с того, что произошло. Это, это реально жесткач. На этом, наверное, я... Все, у меня, у меня слова закончились, я просто в шоке. Поэтому давайте заканчивать. Я надеюсь, вам понравилось это видео, понравилась эта миссия, потому что лично мне она очень сильно понравилась. Вот. Если вам понравилось э, целиком это видео, то не забудьте про палец вверх, и также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А с вами был Леонид, я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока.